Смертвым мотивом. Раньше умерли старше. Что вы хотите от меня? Я воспитывалась в Сибири в, в детском доме. Каких, Каких, фашистов? Фашистов? Каких фашистов? Какие фашистов? Фашистов? фашистов? У нас родственники, у нас, у нас друзья на Украине сидят в подвалах. Фашистов. Каких фашистов? Каких фашистов? Всех задерживают.